друзья всем привет вы на канале доступный дом сегодня у нас будет очень интересный домик на обзоре размеры его будут у нас 6 на 10 метров дом у нас будет с двускратной крышей террасой ну и крыльцом очень интересный дом посажен он на участке как всегда 6 соток чтобы он у нас вместился на любой участок если он вмещается у нас на 6 сотках где фасад лицевая сторона участка у нас занимает 20 метров соответственно он практически в 90 процентов случаев сядет на любой участок начнем с предисловия домик у нас на участке 6 соток лицевая часть у нас получается смотрит на юг то есть дом у нас получается с южным фасадом периметр забора у нас 20 метров соответственно с правой стороны у нас не зона либо с левой стороны если у вас будет получаться так можно в принципе все это отзеркалить Итак, домик у нас расположился как я уже в предыдущем видео говорил когда мы делали дом на 6 сотках он у нас располагается либо либо в левой части, либо в правой части, примерно где-то по середине участка. Потому что нужно спроектировать это все с постройками, которые вы на будущее тоже можете сделать. На данном участке я предусмотрел сразу место под гараж. Вот вы здесь видите. И также предусмотрел место для бани. Вот эти вот две у нас постройки будут запланированы и под них отведено место. Вы видите то, что у нас въезд как раз таки здесь. Гараж на своем месте. Баня у нас точно так же около забора, рядом вот с этими деревьями примерно. Если у вас деревьев нет, то можно сюда вообще угол его разместить. То есть, в принципе, все постройки друг другу не мешают и никак не загораживают. Поэтому вот такое вот расположение, оно просто универсальное. Сейчас мы их пока что убрали, чтобы они нам не мозолили глаза. И мы сконцентрировались все на этом вот замечательном доме. Дом у нас получается с южным фасадом. Вход у нас с правой стороны дома. Тоже очень интересное решение. Здесь у нас открытая терраса. И также у нас оно все переходит в такое вот интересное крыльцо. Вот так вот у нас домик выглядит. Самые важные, стратегически важные э, стороны для окон, это получается вот этот вот угол. Передняя сторона дома и правая сторона дома. Забыл сказать, что данный участок у нас проектировался именно под то, что вот из этих окон, то есть сзади нас, вот в той стороне у нас есть лес, и мы на него должны любоваться. Поэтому вот с этим условием и проектировался этот домик. Соответственно, вот эти наши окна выходят на лес. С правой стороны дома у нас точно так же окна. Немножко можно наискосяк смотреть тоже на лес. Здесь вот у нас тоже, в принципе, тоже можно смотреть все на лес. Соответственно, это самые главные окна в доме. Соответственно, это самое главное помещение у нас должны выходить на этот э, фасад. Также немаловажным условием, если у вас, например, снежный регион, я вот по своим личным наблюдениям сделал, никогда не стоит делать скат крыши на северную сторону. Соответственно, у нас здесь юг, ну а здесь у нас север. На этом вот скате при условии... На четырех скатных крышах, на двух скатных крышах, если вот этот скат у вас задействован, то здесь покапливается очень много снега и прямо он завивается прям до окон, на половину окон он такой вот загибулиной смотрит постоянно вот в снежных регионах. Поэтому вот если вы не хотите такого, то вот такое вот решение, когда у вас скат не на северную сторону, на восточную и Западную, то вы избавляетесь вот от этой проблемы. Также немаловажным, здесь у нас двускатная крыша. Для чего она здесь сделана? Все для того, чтобы самозастройщик очень просто и быстро смонтировал эту крышу. Соответственно, это будет намного легче для тех кто не делал никогда крыш вальмовая крыша она требует кое-каких все равно навыков там запилы под 45 градусов вот эти вот все укосины идут. там намного сложнее сделать новичку который вот только-только если честно говоря то вот этот вот домик можно делать на продажу есть такой опыт очень много людей с которыми я связывался по строительству поэтому друзья если вам интересна тема дома на продажу то пишите в комментариях я тоже сниму для вас полезное видео потому что меня. У меня накопилось очень много информации своих идей свое видение как это все можно реализовать если кому интересно то пишите в комментариях но ну, а мы начинаем обзор вот этого замечательного дома поехали Итак, мы переходим с вами к планировке дома. Не смотрите, что это банальная планировка, которая, в принципе, плюс-минус стандартная. Она здесь не банальная, потому что она получилась вот из размеров 6 на 10 метров. Вот такая вот планировка плюс-минус, она и выходит в шириной дома 8, 8,5 метров. А здесь у нас всего лишь 6 метров, соответственно, у нас стены 300 миллиметров. И внутри у нас получается 5,40. Соответственно, вот в эти вот комнатки нужно было бы задействовать действовать вот в такой небольшой периметр дома. И здесь, в принципе, у нас это получилось. Этот дом рассчитывается для проживания двух-трех человек максимум потому что домик у нас небольшой, и самая главная задача его, прежде чем вы будете критиковать либо смотреть на достоинство данной планировки, то, что этот домик рассчитан для людей с ограниченным бюджетом, и кто не хочет даваться очень сильно в стройку, один раз построить, сделать домик и начать жить без всяких изысков. Самый простой дом в современном стиле, очень удобный и продуманный по сторонам света. Итак, заходим, мы с вами у нас крыльцо открытое, заходим в прихожку. В прихожке у нас с правой стороны есть шкаф, шкаф для верхней одежды. С левой стороны у нас от кухни гостиной отделяет вот такая вот речная перегородка, для того, чтобы у нас более-менее смотрелись площади нормальных, хороших размеров. Точно также с левой стороны у нас стоит вот такой вот диванчик. Это у нас получается гостевая зона, кресло, столик, телевизор и тумбочка. Вот это у нас будет гостиная зона. Точно так же за ней у нас располагается кухня. На кухне у нас... Вот такой вот гарнитур. В отличие от даже многих средних домов 100 квадратных метров, гарнитур вот здесь вот выглядит намного больше, чем в этих проектах. Потому что вот здесь вот, в принципе, очень интересно так получилось задействовать вот эту вот стенку. Ширина гарнитура здесь 4,20, плюс верхние шкафы 4,20, плюс с правой стороны у нас вот пеналы такие 60-сантиметровые глубиной до потолка. И плюс у нас еще есть здесь барная стойка. То есть для такого домика... Для хозяйки здесь места просто предостаточно. Вот И точно так же у нас из барной стойки перетекает вот в такой вот обеденный стол. Тоже очень интересное современное решение. Точно так же оно нам экономит пространство и место в этом доме. Потому что домик у нас сегодня мини-дом 6 на 10 всего. И точно так же вот эти вот панорамные окна, которые в летнее время можно открыть. И у вас плюс 2 к вашей кухне-гостиной. Здесь уже можно выйти на передний двор и смотреть, любоваться в. Видом на лес. Соответственно, здесь у нас точно также можно через эти окна выйти, если это будет у вас предусмотрено при строительстве дома. Итак, с гостиной мы с вами разобрались, идем в спальную зону. Здесь у нас уже сделан только один санузел, нет у нас ни туалета, потому что, в принципе, домик минимальных размеров. В санузле у нас предусмотрена ванная, Предусмотрена раковина и унитаз. Точно так же, потому что у нас дом небольших размеров, у нас предусмотрено очень много зон хранения, где только можно, возможно, их разместить. Вот ванная, это один из тех случаев, когда мы здесь вот сделали тоже вот дополнительные шкафы, потому что здесь может храниться какие-то вещи для уборки дома. Над унитазом, в принципе, можно повесить какой-то бойлер, можно повесить какой-то котел, потому что нет смысла для вот такого небольшого дома делать отдельную котель Соответственно, либо можно даже вот на кухне вот в этом шкафчике сделать тоже отдел для котла. Дальше идем мы в спальню ребенка. Здесь у нас расположен диванчик двухметровый, также зона хранения над диваном, встроенный шкаф метр восемьдесят до потолка тоже для вещей. И рабочее место, соответственно, делать уроки, заниматься и спальня родителей, тоже во всю стену у нас есть шкаф для одежды, есть у нас двухспальная кровать, метр сорок, здесь она у нас сместилась для двух человек. И здесь у нас окна выходят на правый фасад и на северный фасад дома. Здесь для хорошего освещения. Вот в этой спальне будет прекрасное просто освещение. В общем, друзья, вот такая вот замечательная, продуманная и вроде бы очень простая планировка, которая появилась не просто так. Потому что планировку, напоминаю, нужно проектировать все вместе с участком, со сторонами света, с соседями с вашими, где стоят ваши дома, где не стоят ваши дома. Это расположение комнат. Все условно. Возможно, при строительстве у вас что-то может поменяться, потому что с правой стороны может стоять соседский дом, двухэтажный, например, смотреть вам в окна с -с -с спереди, у вас не будет леса, а будет а, вторая улица, где у вас тоже будет двухэтажный дом смотреть на вас. Поэтому это базовое решение для а, вот этого вот участка, который я взял за основу. Поэтому, друзья, если вам понравилась планировка, то чертеж стен на нее будет стоить 200 рублей. Пишите в группе ВКонтакте, пишите в комментариях и пишите мне на почту. Также, друзья, вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свое техзадание. Именно под ваш участок мы спроектируем дом, сделаем удобную планировку и продумаем все нюансы в этом доме. Точно так же все контакты под видео. Пишите. Ну, а мы с вами сейчас прогуляемся в 3D и посмотрим, как это вживую будет все выглядеть глазами зрителя. Итак, друзья, приехали мы с вами на вот этот вот замечательный участок рядом с лесом. Вот такие вот у нас деревья здесь стоят, все очень красиво. Въездная зона тоже оформлена очень интересно. Заборчик нас встречает такого вот интересный из бетона и дерева. Заходим мы с вами на участок. Смотрим, как выглядит наш красивый дом. Вот здесь у нас за деревьями тоже есть зона отдыха, лавочки, мангальная зона. Также она пересекается у нас с террасной зоной. То есть все это сообща может действовать в летнее время. С правой стороны, как я уже и говорил, здесь мы рассчитываем, что у нас будет впоследствии здесь стоять гараж. Ну а здесь у нас будет стоять какая-то банька, возможно. Может какая-то дополнительная беседка или какой-то хозблок. Тоже все под ваши нужны. Итак, вот так. Так вот выглядит у нас замечательный вот такой вот дом, одноэтажный, 6х10, фасадная часть его, э, терраса перетекает в крыльцо, и все это связано со, со, с основной крышей. Фасад у нас темного цвета, окна у нас белые, потому что это будет бюджетный дом. Э, окна черные, шоколадные, графитовые будут стоить в два раза дороже. Поэтому вот если вы выбираете белые окна, не хотите тратиться, то, соответственно, вам нужен контрастный фасад. С белым фасадом такие окна бы смотрелись бы не очень. Поэтому это тоже определенные нюансы. Итак, можно зайти вот так вот пройти по террасе по нашей. Можно зайти вот так вот, здесь выйти сразу, например, в баню. То есть здесь для проживания очень все предусмотрено. Заходим мы с вами в прихожую. С правой стороны нас встречает вот такой вот большой шкаф до потолка. С левой стороны у нас прозрачная такая вот перегородочка. По желанию можно сделать ее глухой. Это все просто для примера базовый вариант. Проходим мы с вами и сразу же попадаем в открытое пространство кухни-гостиной. Вот здесь я вот не, не забыл сказать вам, конечно, здесь у нас плоский потолок. Но, в принципе, для большего объема чувствования помещения вот этого можно сделать потолок по балкам. Это намного сложнее, конечно, будет, но зато в объеме будет смотреться намного красивее. Вот такая вот у нас кухня, гостиная здесь появилась. Смотрится вот так вот это все. Двухметровый диван, дополнительное кресло, столик, телевизор, тумбочка. Окна вот у нас выходят на фасадную часть, на левую часть. Кухонный гарнитур для хозяйки, шикарный просто обеденный стол на 4 персоны. Барная стойка. Вот этот вот гарнитур у нас 4,20 там у нас еще ниша есть, там можно чайник поставить, в принципе, верхние гарнитуры 4,20, здесь вот у нас пеналы 60-сантиметровой глубиной, здесь можно, как я уже и сказал, здесь поставить можно какое-то навесное оборудование, фильтра, котел задействовать под это все. В принципе, для этого дома мест хранения здесь предостаточно, вот так вот у нас выглядит из э, гостиной развязка санузел, э, спальня и с правой стороны еще спальня для родителей. Заходим с вами в санузел в санузле у нас ванна метр восемьдесят длиной самая большая, окно вот такое у нас на левую часть дома унитаз, раковина зеркало и вот э, зоны хранения дополнительные для э, например каких-то хост нужд для уборки. Дальше выходим обратно мы с вами в коридорчик небольшой заходим мы с вами для ребенка в комнату двухметровый диванчик, зона хранения, еще одна зона хранения, окно на заднюю часть фасада, на заднюю часть участка. Здесь у нас рабочее место, вот такая вот небольшая комнатка для ребенка. Дальше мы возвращаемся с вами в коридорчик и заходим уже в спальню родителей. двухспальная кровать, окна выходят назад и на правую часть дома. Здесь вот так вот тоже все это красиво, можно смотреть, выглядит все очень хорошо. И вот такой вот шкаф, зона хранения для родителей. Разделить пополам каждому по гардеробу. Вот такая вот у нас получилась планировка, друзья. Очень интересный современный дом. Размер его всего лишь 6 на 10 метров. И сделан он очень хорошо для быстрой стройки. Напоминаю, домик, мини-дом, этот, сделан для. Того, чтобы быстренько построить, заселиться на него и не тратить свои годы жизни на строительство какого-нибудь массивного большого дома 10 на 10 два 2 этажа, который не факт, что вы достроите. Поэтому, друзья, если вы реалисты, то я думаю, этот домик именно для вас, тем более сейчас у нас с ценами колобор, очень все дорого лучше синица в руках, чем журавль в небе, как вы уже знаете эту поговорку, поэтому вот этот вот дом смотрите, рассматривайте, если планировка понравилась дома, то чертеж на него будет стоить 200 рублей, также, если вам нужна индивидуальная планировка под свое задание, под свой участок, то пишите мне в группе ВКонтакте, пишите в комментариях, пишите на, на почту, также у нас есть услуги 3D-визуализации, мы можем вашу планировку, ваш дом сделать 3D-визуализации, чтобы вы вот так точно так же походили по дому и также можно рассчитать стеновой материал, сколько же, например, газобетона или кирпича уйдет на данный дом, либо другой дом, либо ваш дом. Поэтому услуг, в принципе, у нас много. Обращайтесь, со всем договоримся. С вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!